It's been hard, but even when it's hurting, you're gonna have to start. Hi people, с вами Вика и осень уже идет полным чередом. Как вы помните, еще летом я выпускала видео на тему летней напитки, которая всем вам очень понравилась. Поэтому я решила сделать осеннюю версию этого видео, так что осенние напитки, погнали! Для первого рецепта нам понадобится какао, да, оно у меня хранится в банке с под кофе, теплое или горячее молоко, маршмеллоу, а также какие-то пряности, например, корица. Для начала я заливаю горячее молоко, потом добавляю ложку какао, а затем добавляю еще молоко. Потом я посыпаю пряностями украшаю маршмеллоу. Также можно украсить взбитыми сливками и все. Ну а для следующего рецепта нам понадобится эспрессо, молоко, кленовый сироп, гвоздика, также ваниль и немного кориц. Все невероятно просто. Для начала я беру чайную ложку кленового сиропа и пытаюсь обмазать его по стенкам, а затем просто смешиваю все ингредиенты. Одно ну, а из чаев моим осенним фаворитом стал зеленый чай под названием молочный лунг. И кроме того, как просто заварить этот чай, я вам настоятельно рекомендую добавить туда сушеных ягод. Получается невероятно ароматно и вкусно, а этот вязанный чехольчик добавляет еще больше уюта и тепла.